Ребята, нас зарейдили Привет, здорово, друзья Протеин Протеин, дружище, спасибо тебе огромное Здорово, мужики Протеин, здорово, здорово, здорово Рад тебя видеть Как дела у вас, мужики? У нас розыгрыш сегодня Участвуйте в розыгрыше Давайте, решетку розыгрыша ставьте Здорово, здорово, здорово Вас много, мужики Девчонки может пенсионеры пришли, здорово, всем привет Рад видеть Вы прямо вовремя, ребят Прямо вовремя Хорошего стрима от протеина Спасибо, ребят, спасибо, протеин Братишка, спасибо, спасибо, спасибо Дружище, ой, рад вас видеть Приходите, присаживайтесь, берите стулья У нас сегодня розыгрыш, ребята, расскажу Вы вообще вовремя, протеин Ты, видимо, прям, прям подгадал Розыгрыш 500 рублей 500 рублей сегодня разыгрываю А вы каждый участвуете. Пишите в чат решетка розыгрыш Без мягкого знака розыгрыш Для фолловеров все В конце стрима подводим итог Розыгрыша О, 13 человек уже участвует в розыгрыше Ребята, малорики Вообще, вообще, я прям так рад Круто, круто, круто, круто. Давайте знакомиться. Меня Димон зовут. Дима. Хорошего стрима, бро. Спасибо, бро. Спасибо, спасибо. Фраза огонь. ха